Я знаю, что многие почитатели шутанов привыкли видеть такие каноничные оружия, как, например, АК-47 или М4. Почти в каждой стрелялке можно встретить эти образцы, и наша с вами колдушка не исключение. Также большинство игроков привыкли видеть всеми любимую винтовку М4А1, которая славится своим КПД, да и просто прикольно выглядит. И сегодня, брата-брат, мы с тобой узнаем, когда следует ожидать ее появления в нашей игре. Чуть не забыл. Здорово, мужские мужчины! Изучил, значит, я полезную информацию про эмочки и много чего интересного накопал. Но для начала хочу рассказать тебе вот какой интересный движ. То ли на Reddit, то ли в Твиттере, англоязычная публика подняла кипиш и обратилась к разработчикам с требованием изменить режим стрельбы у М16, то есть с бурста или очереди на автоматический режим. Вот честно слово, не помню где этот кипиш был. Мужик, если ты шаришь, где это происходило, обязательно в комментариях напиши. Я уверен на 90%, что разработчики ничего не будут менять. И вот почему. Изначально, когда вышла данная модель в 1960 году, у нее было два режима стрельбы. Первый одиночными выстрелами, а второй очередью. И только в 1992 году вышла ее модернизация с режимом ведения непрерывного огня. И поэтому, как мне кажется, разработчики ничего не будут менять в нашей М16, Потому что им нужно показать все разнообразие, присутствующее в игре, чтобы привлечь как можно больше игроков. С этой эмочкой разобрались. Теперь давай поговорим про М4. Вообще, она, конечно, не очень смахивает на ее аналог в реальной жизни, ну да ладно. Зато вот какая инфа про нее есть. М4 создавалась на базе М16, причем доработанный М16. Я сейчас про режим непрерывного огня говорю. И я долго не мог понять, почему у нас именно М4 в игре представлена, а не М4А1 или другие ее модификации. И ответ на этот вопрос я уже знаю, только чуть позже скажу. И знаете, я был бы не я, если бы не сделал какую-нибудь ебанутую сборку, в смысле необычную. Ну что, брата-брат, давай попробуем приготовить блюдо, похожее на М4А1. Вот какие ингредиенты нам понадобятся: берем пулик, причем название которого тоже начинается с М4. Чувствуешь связь? И это все не просто так. Берем 30 патриков, 2 модуля на АДС, легкий приклад и галограф. И все. Знаешь, что я тебе скажу, мужик, лучше бы я этого не делал. Максимальная грусть и печаль присутствует в такой сборке. Кстати, я еще попробовал собрать пулик нормально под штурмовочку, но результат меня тоже не впечатлил, поэтому даже разговаривать про это не будем. Почему у нас вообще на пулике есть магазин в 30 патрон? Ответ очень прост. Короче, так же, как и с боезапасом на термит. Повторюсь, разработчикам же надо как-то удивлять старую аудиторию и привлекать новую, поэтому такой движняка это норма. Но самый главный вопрос этого киноматериала, когда же нам ждать М4А1 в игре? Ладно, хорошо, пришла пора раскрыть карты, но сначала откроем для себя клан 715 Тим. В этот балдежный коллектив открылся набор, причем неважно, сетевую игру ты предпочитаешь или же королевскую битву. Составчик тебе подберут, не переживай. Самым активным администрация клана ежемесячно подгоняет всякие приятные бонусы в виде CP-шек или бпшек. Всю инфу ты сможешь узнать в их бомбическом дискорд сервере. Даже если у тебя есть клан, все равно злит НХ сервер. Ведь там есть мемасы. Ссылочку на такую движуху ты найдешь в описании, так что веришь, теди, гоу! Ну а вот теперь пришла пора узнать, когда же добавят такую супер-классную винтовку к нам в колду. И мой ответ... Никогда. Но не стоит грустить, потому что она у нас уже есть! Да-да, она уже тут! Давай я прямо сейчас тебе это докажу. Как ты уже догадался, М4А1 это какая-то модификация простой М4. М4А1 отличается от более раннего М4 наличием планки Пикатини в верхней части ствольной коробки для крепления любых типов прицелов. То есть, все это время у нас была заветная Мочка, но из-за отсутствия широкой популярности прицелов мало кто об этом догадывался. Вообще, благодаря добавленной кастомизации оружия, можно сделать все, что угодно, нам разработчики дали ту базу, на которой все это можно выстроить, так и с калашиком, м и другими плюхами можно так намутить, что мама не горюет. Вернемся к нашей м Учитывая то, что обязательный обвес у нас должен быть прицел, тебе, брата-брат, на тест подгоню сборочку, с которой я рекомендую ознакомиться и пересмотреть свое отношение к прицелам в общем. Учитывая то, что прицел дает нам ощутить, точность, тут главное выстроить свой геймплей преимущественно на средних дистанциях, потому что только на них можно прочувствовать всю эффективность этого модуля. Ловите сборку, мужики. Прицел по вкусу, интегральный глушитель, два модуля на АДС и рукояточку на контроль. Ты же помнишь, что мы будем играть на дистанции? И все. Вот это уже неплохо, М4 хоть и не в мете сейчас, но довольно стабильная и приятная пушка, особенно с такой сборкой. Вообще, мужики, вы сами для себя из серой ненужной пушки можете сделать такую машину грусти, которая будет просто петь, но только в ваших руках, не забывайте об этом. У Огнянского конечно можно киноленты смотреть про сказочные сборки, но и о своих не забывайте. Слушайте, мужики, если вы возьмете мою сборочку М4А1 на тест-драйв рейтинг, то обязательно оставьте свое сообщение. С полученными эмоциями, какие плюсы и минусы вы увидели. А я пока рандомич заряжу. И топовый комментарий. Мужик, не забывай участвовать в моем конкурсе на Мерчуху. Кино сейчас по подсказочке сверху всплывет, там изичайшие условия. Итоги уже получаются будут через два фильма, так что поспеши. И еще поспеши лучше сшибануть, да и в мой дискорд залетай, а то что ты здесь один грустишь, там нормально с мужиками порофлишь. В описании под фильмом все нужные ссылочки найдешь. А сейчас, как обычно, шоу «Угадай мелодию». Правила, я думаю, не надо тебе объяснять, ну тогда погнали. Помню, как в прошлом году Я скачал мобильную колду Я жил лишь этой игрой, Пока как-то раз не снял для вас кино, оно меня заворожило Спецэффекты делать научила На сегодня 20К Это значит овердоху Брата-братья не скучали, Сказаните, нет печали, Много новых кинофильмов, Залетай, смотри до титра, Брата-братья, не скучали, Сказаните, нет печали, Много новых кинофильмов, Залетай, смотри до титров.